Сейчас, я сейчас... стакан не падай! Тихо, тихо, твою мать У меня небольшие технические проблемы, как вы... Оп Ну, конечно, да, выкидываю ее, естественно И раз Ну, естественно, падает что происходит опять? Хорошо, будет тебе армар, тюлень, да что угодно, вот На, с тарелками, все, кидай Вот, летает один, иди сюда тоже Тарелки, да отстань ты от меня, тарелка, ёпта Во, норма. Все, пускай жарится. Отлично. Нет. Ну я бог свиданий, мне кажется. Я бог свиданий. Женись на мне. Это шутка. Сюда. Вот эту хрень. Не, ну листы тебе обеспечены, конечно. Опа. На, какашка, барани. Ты хочешь сразу выпить? Нет, ну алкашка ты знатная, конечно. Это оно. Вот это вот. Что, это не то? Как это? Зеленое тоже. Хочешь сожрать это? Или что ты от меня хочешь, женщина? У меня рука застряла. Ты не видишь? Я страдаю. Очень сильно я страдаю. На. Ты хочешь жрать сырую? Нет? А что ты от меня хочешь? Тут этих присыпок до хренища. Опа. Нету трудной щели, в которую бы я не влез. И вискаря, вискаря, клубники и вискаря это все, что объединяет наши сердца. Вискари клубника, это сильно. Поехали! Ой, сейчас оно все попадает. Здравствуйте. Теперь она хочет, чтобы я чем-то посолил. Женщина, ты видишь здесь соль? Вот это и вот это. Давай. Ебай, нет! Ну я просто сегодня об руку целую, целую руку. Руку. Сейчас. Оп, я как царь. Руку, поцелуй, пожалуйста. А вот оно. На. Ешь. Хрена у тебя рот конечно большой, это меня радует. А -а -а! Помоги, женщина, палец застрял. А -а -а! Клубника, отдай мне палец. Собака, палец застрял. Помоги мне, ты не видишь, я страдаю, добываю до тебя клубник. Все. Опа. На. Ешь. На. Ну что? Ты же хотела клубни. А, ты хочешь чтобы я ее посолил? Она хочет ту хрень сожрать. А это она хочет, чтобы я что-то с ней сделал. Нет, я могу с ней что-то сделать. Но она хочет, чтобы я с едой что-то сделал. В смысле? Стойте, да что происходит? Пальцы, <смех> пальцы, пальцы. Теперь мне надо шампанское. Дайте мне, пожалуйста, ча... Это пиво. Ну ладно, тоже пойдет. Шампанское, пиво. И одно, одно место назначения. Иди отсюда. Иди отсюда, бокал. Давай, шуруй. Он Чёп то мать! Я не могу! Нормально это. вот <сёп> Давай я сюда налью. Сейчас, пади. Ты скажи, вилкой в глаз или. <сёп> <сёп> ну наешь. На. На. На, -на, -на, на! на на. Неадекватное! Неадекватное существо! Передо мной я вижу, у тебя телефон в руке немножко застрял. Иди нахрен. Я не согласен. Я не хочу с ней встречаться. Она неадекватная, вообще. Ни разу неадекватный человек. Тихо-тихо, алкоголь я заберу. Она неадекватная. Тихо. Руки ломает. Ой, Что происходит? Алкоголь я все таки взял. С трудом конец. В смысле? Алло? Ну ладно. Окей. Ладно. Да без вопросов вообще. Бля, вы только посмотрите, как она на меня смотрит. Тут будет все полыхать, потому что, ну, все, мне хватит. А куда я? Что? Помоги, девушка, видишь меня? Конвульсит. Ой, что-то мне очень нехорошо. Давай, может, в следующий раз мы с тобой пойдем на свидание, потому что мне очень, не очень... Нет, я как бы с радостью с тобой пошел на свидание, но, видишь... Да и все, я успокоился, у меня приступ прошел. Теперь можем заняться дальше свиданием. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Оп, давай, давай, давай, давай. Ой, ой, ой, ой нет, опять что-то происходит. Я вижу свечку. Блин, она упала. Да что ж ты будешь? Опа, она опять появилась этой хренью. А я не знаю, как. Я застрял. Блин, очень. Я на пенсию себе закажу, окей. Okay. Ты же не против, ты же платишь, да? Я тут вообще не придел. Ой, извините, простите, давайте загладим это пиво. Пиво холодное, вот поэтому... В смысле оно холодное? А как на его разогреть? Опа, пошли, да что происходит? Откуда? Да вот тебе, на! Ну, я почти успел. Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мое прошлое видео по этой игре. Давай. Удачи.